Вон там вон, две уточки идут, но высоковато, блин. Идут на меня. Сейчас без контейнеров. <музыка> вот они летят. Летят, летят, летят, летят. Не хотят ко мне идти. Налет не идет. Тихо, тихо, тихо, тихо. Блять, клинанул патрон. Ой-ой-ой. Крикаш упал. В воду не упал Ёб твою мать, сколько уток Чё-то я это Запортачил, друзья, все. Где-то здесь крикаш. Ай-яй-яй, сколько их, друзья Смотрите, какой табун Блядь, магнум зарядить, что ли Ёбанавра А чё у меня клин-то такой вот? Где-то крикуха ты где, товарищ? Ты где, где, где? Так, сейчас. Бесконтейнерно. Ставлю. Йо-моя, какой хороший табло идет. А где же он? Вон еще крикаш. Я же говорил, поднимутся. Не могу найти крикоша Куда он упал? Под ранок. Далеко? Далеко Ладно Так Куда-то он упал Видите, как фигово искать-то, друзья. На воде его тоже нет. ё -моё. ну где-то же здесь вот. Так, Магнум зарядил. Близкое расстояние, наверное, друзья. Я так и не понял, почему я не попал первых два раза. А, нет, первый я не попал, второй попал Где он есть-то? Прикажем Где-то есть карифан -мо? Оттуда вы поднялись все утки Вон на табун идет, но высоко Высоко, друзья. Вон второй. Вон еще три идут. Высоко, ребята. Высоко. С магнумом попробовать. <Слышко> Хрен. Нет. Еще табун идет. Заходит. Ну, блин, по-моему, высоковато, друзья. Смотрите какой налет. Ай-яй-яй. Давай сюда. Сюда иди. Куда ты упала? Подруга. Вот она. О, друзья. Упала. Где у нас крикаж? Крикаж где? Блядь Хрен Ладно Так, это были с контейнером, падла. Сейчас без контейнеров ставлю. До сих пор лажу, друзья, не могу первого крикоша найти. может подранок был, да убежал куда. Уже на минут 20 ищу его. Фига нету. Вообще нету, блин. -мо. Балдей. Вон еще уточка пошла на посадочку. Он вторая идет. далековато далековато что мы имеем друзья девять выстрелов одна утка лежит рядом со мной вторую не могу найти короче что-то я так и не понял почему я не попал скорее всего не целился нифига в азарте табун такой растерявший ну вроде наводил не знаю короче друзья сейчас Постараюсь лучше выцеливать. Сейчас чайку сел попить, буду чай пить.